Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Axelis Games, а у нас спазмофобия. У нас зимнее обновление. Зимние каникулы. Угу. Зимние каникулы 2022. Пройдите праздничный челлендж, чтобы получить эксклюзивные рождественские трофеи и значок. Сыграйте на каждой локации. Помечена новогодняя наклейка на среднем уровне сложности. Соберите 6 печенья для рождественской тарелки. Скормите печенье призраку, положив угощение рядом с ним. Корректно определите тип призрака и уходите. Любуйтесь праздничным значком и трофеем в своей коллекции. И все! И все! В смысле? Ладно, погнали. О! -о, -о, -о. Ой, так и мои любимые карты, в принципе, несложные. Я предлагаю с Wood Drive начать. Так, ну если нам нужно на, на среднем уровне сложности, а что по заданиям было? Ладно, мы добавим все по одному. У нас все есть? У нас все есть. И поехали. Поехали! Попугаемся! Я думаю, что-то будет интересное, забавное, прикольное веселая. веселое. Подсказка не оставайтесь слишком долго в темноте. Темнота это мой лучший друг. Получите ответ через радиоприемник, сыграйте с другим охотником, достигните цель контракта, поговорите с призраком через доску Виджет. Сьюзен Брукс. Сьюзен Брукс, кстати, этим паранормальное видение Рассудок ниже 25 Засетите звуки призрачной активности при помощи направленного микрофона. У меня нет направленного микрофона. Шесть печеньек на карте Хорошо Тогда мы начнем с чего Фонарь Фонарь, термометр И фотик, все по стандарту Погнали Ой-ой-ой А что это такой за фриз был сейчас Я думаю сейчас все видели, да Это что сейчас такое было Ребятки, вы обновили игру, но что-то как-то как-то как-то все не как-то не очень получилось. Что за фризы в азмофобии? А что с картинкой? Или так должно быть? Или так и было? Или я так давно не играл? Ну-ка, подожди. Да, вроде нормально, все. Нет, картинка какая-то другая стала Дайте-ка я сейчас на паузочке посмотрю все это дело И вернусь В общем, что-то сделал, только не понял, произошло что-то или нет Ну, картинка другая Так, призрачный круг Ну, он точно не в подвале Точно не в подвале 14 градусов 10 8. 12. Мне кажется, он здесь. И не будем оставаться подолго в темноте. В общем, мне кажется, что он где-то тут. 9.4. 12.9. 11. Ну не в коридоре. Ага. Мне, я знаю, кажется, в какой он комнате Да Но это было, походу, очевидно О, дверь открылась А тут я не был 11 Мне кажется, что-то обновили И картинка как, как будто по-другому по по выглядит Странно, что я до сих пор не определил комнату Очень Неужели коридор? 8,5 10,4 8,9 7,5 Где-то что-то открывается Может кухня? 14 12 Опа-па Три, здесь что ли? Здесь все получил. Сфоткал Сьюзен. Сфоткал. Сьюзен. Так как ей печеньки положить? А как ей печенье отдать? Так, три есть. Три печеньки есть. Ну, как будто реально игру обновили, и она то ли немножко фризит, то ли что. Так, ну мы ее нашли и даже сфоткали. Даже сфоткали. Получилось прикольно. Кстати, хорошие, я думаю, фотографии. Но ну, мы заценим их сейчас. Меня интересует. Так, ты тут не хулигань мне. Меня интересует кость И печенье Так, ну картинами бросается, да? Бросается Ай-яй-яй-яй-яй Ну да, как будто посветлее стало Что ли, освещение другое Сто процентов что-то сделали в игре О, вижу Так, надо найти кость Проклятый круг-то есть Зовут Сьюзен Брукс, я пока к ней не обращался Потому что нам нужны печеньки Еще одна печенька где-то есть Где-то одна печенька есть Только вот где Может, бля, может в этих комнатах я пропустил ну да, вон полки изменились как-то. Да, картинка стала другой. Ну как-то как будто менее оптим... А, вот она. Как будто менее оптимизированной стала картинка. То есть раньше все было так аккуратно, плавно. А сейчас. Блять. Не знаю. Не знаю, давай-ка уйдем. Но у меня есть только 5. А камера мне больше не нужна. Можно выкидывать. А, вот я собрал печеньки. Но я собрал 5 из шести. Надо будет ей отнести их. Правильно? Так, мы знаем, где она. У нас есть еще место. Давай возьмем дневник. Нет, стоп, давай возьмем крест. Сколько по рассудку? 62 рассудка. Погнали, возьмем крест и печенье положим. Так, минусовой температуры нету. Ладно, осталось найти печеньку. Еще одну. Но рассудок у меня упал быстро. Но я пока печенье не вижу. Бля, неужели оно где-то спрятано в подвале, может, в каком -то? А, блядь! Нихуя себе! Блядь! Нихуя себе, призраки! Да, обновили они хорошо! Фу ху ху, -ху. Ебать! Да ты чё, издеваешься? Офигенные обновления. Походу сегодня будем стримить фазму. А мне нравится. Офигеть. Просто офигеть. Ну 60 только дали баксов. Я фотки сделал хорошие. Что-то даже выполнил. Банши было. Офигеть! Мне вот это я кайфанул сейчас. Так, мне нужны камера, свеча распятия, зажигалка. Купить, купить, купить, купить, купить, купить купить это датчик движения правильно у меня их два направленный микрофон купить так ну что, попытка номер два а неплохое обновление можно и обосраться причем хорошечно пойдем на виллу стрит не я этот дом ненавижу он страшный зараза но на нем проще погнали на виллу стрит а это всего лишь средняя сложность. Ой, бля, я, я, я затряс камерой. Хорошо. Ну, я вас вот смотрю, вот уже отрисовка букв другая. То есть сейчас все гораздо лучше, чем было. Ну ладно, ладно. Пойдем сразу найдем комнату и пофоткаем. Сбежать от призрака. Бля, ну как она меня... А еще меня кресло до Тати не, не сжег, не спас, не сжег, блядь. Графика стала лучше. Гораздо лучше. Да, возможно, где-то что-то не подоптимизированное. Оно немножко подлагивает, но картинка стала очень крутой. Так. В подвале блядь, будет переключатель А ну конечно Сейчас и она будет в подвале Или он Дверь открыта Так а где же этот щиток Блять а где электрощиток Вот он Ключи пожалуйста 3 и 4, что у нас здесь. 8 и 6, 4 и 2, 4, 7, 5 и 4, 8 и 8, 5 и 4. 6, 0. Не, не здесь. 9, 4. Мне так понравилось, помню, играть с этим зеркалом. Черным зеркалом. Подожди, так а где она? 6,9, 9,9. Не, может вряд ли здесь. 8,8. 8.1. 5.6. Освещение как будто лучше стало, вообще детализировано как-то. Но неплохо. Очень даже. 13. 11. 10. А если она в гараже? 8 и 5. 10 4. 11. 8. 6 и 8. Не, не она. Не здесь. Это что? Ага, уже книжка валяется. О, кость. 2 и 2. Где только что было 2 и 2? 5-0. 2.9. 0,5. 2.6. На кухне, вот здесь. Вот здесь. Все, она здесь. Получается, она здесь. Цвет надо включить. Но я, кстати, выбрал локацию, но ни одной печеньки не увидел. Тихо, тихо, тихо, дорогая. 0,2. 0-1 Минусовой пока нету, но Если будет, увидим Так, давай фотик пока здесь бросим Ну обновление зачет Вот это когда охота началась Я конечно нормально так подосрал а -а -а, давай ЕМП, Давай ну, берем емп Берем дневник Погнали Сразу ЕМП сделаем, бросим там, и пусть валяется, и не будет нам мешать, и мы спокойно разберемся совсем. Бля, я даже не знаю, как ее зовут. Да, картинка стала другой. Софи Миллер. Софи Миллер, дай мне знак. Опа. Софи Миллер, дай мне знак. Вижу. 5-0 0-3 Будет минус 5-6 Все, оставляем журнал и пошли отсюда нахер Почему нету печенек? На этой же карте тоже была елка нарисована И уровень сложности у меня средний ну и вон у меня на столе печеньки стоят. Ну вот тарелка без печенья, правда. Так, берем это. Берем видеокамеру. А что у меня по этому? По рассудку 88. А, так вообще по кайфу. Печенье. Печенье нету. Опа, свет выключила. Ах, ты нихуя себе ты, блядь, какая ты. О, да, хорошо. А почему она сзади пошла? Интересно. 4, 9. 22, но она не могла сзади пойти. 18. Блядь, да ты заебешь! Не, она точно здесь. Дай мне фотоаппарат, я тебя хоть сфоткую. Софи, детка. Бля, у меня мурашки по коже. Дай я хоть профоткую тебя. Отлично. А то, блядь, показываешься, не даешься. Хочешь и молчишь? Опа! Доска Уиджи. Есть. Так, здесь отпечатков нету. Есть отпечаток. Все, фотоаппарат оставляем, это выбрасываем. Ну, пока я хочу сказать неплохо. Я не уверен, что мы найдем эти печеньки. Бля, вот это у меня рассудок упал. Подожди. Так. М -м -м -м. Улики. У меня есть только пока отпечатки рук. Бля, берем демона. Видеокарту. Ой, видеокарту. Камерона включила. Да, свет не выключила. Ладно, берем это. Выпиваем таблетки 53%. Это в смысле? Зачем ты их выбросил? Или я их выпил? А, выпил. А, они теперь не пропадают, а выбрасываются Хорошо Нашли останки Да, короче, все есть Ну, теперь будем смотреть, куда она нам напишет, что у нас будет и так далее Правильно, правильно, я думаю, все будет чики-бомбони Ну обновление жуткое, капец Софи, напиши в журнал Софи, дай мне знак Софи, ты здесь? Поговори со мной Софи Миллер же, правильно? Софи Миллер Софи Миллер, поговори со мной Дай мне знак Кто ты? Где ты? Что с тобой? Расскажи о себе Напиши мне в журнал Вижу печеньку Софи Миллер Дай мне знак Софи Миллер, обозначь себя Сейчас вырубит свет Нет, не вырубит Ой, еще печенька Софи Миллер Я думаю, здесь тоже должна быть печенька Только вот где она но они подсвечивались. Печеньки-то подсвечивались. Ладно, грубай. Софи Миллер, дай мне знак. Напиши в журнал. Покажи себя, расскажи о себе. Кто ты, где ты? Софи Миллер, дай мне знак. вон еще печенька. Дай мне знак. Дай мне знак. Неужели я неправильно определил комнату? Нет, здесь 18 градусов. Все правильно надо? Это вот это ее комната. 5, 7. 5, 4. 5, 2. 3, 7. 1, 4. 9. Балуется, балуется шлюха. Сука. Старая корга. Зачем ты так издеваешься надо мной? Почему нельзя просто сказать свое имя? А, -а, -а ты думаешь, меня этим напугаешь? Дай мне знак, скажи что-нибудь в рацию, поговори со мной. Софи. нахер софи а -а -а -а -а -а -а. нет нет нет нет нет я так просто тебе не дамся фига на меня кошмарит просто по дикому кстати картинка на камере гораздо лучше чем раньше о побежала побежала побежала лазерный проектор Лазерный проектор А, банши, фантом, горю Так, чего точно может не быть ЕМП может быть Записи в блокноте быть не может а, Минусовой температуры тоже должен быть, может не быть Радиоприемник, призрачный огонек, ЕМП Ищем призрачный огонек сколько бля 58 опасно М -м -м. Ну да он она бегает но призрачного огонька нету от слова совсем так Призрачный огонек отпадает фантом либо горё в микрофон не отвечала. Я могу предположить тогда только то, что это... Не хочу погибать, потому что нет денег на предметы. Поэтому давайте остановимся на EMP. Скажем, что это горе. И посмотрим, что будет. Ну, в принципе, мы немножко заработали. Мы сделали кучу снимков. Останки, отпечатки, доказательства. Вот я сейчас, если бы сейчас я закончил и летал бы призрачный огонек, это был бы такой фейл просто. Горю. What? Да. Обновление офигенное. Новый специальный уровень. Что специальное? А, награда специальная. Тош, я думаю, увидимся на стриме. Офигенно получилось. Очень даже круто и неплохо. Так, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Подписывайтесь на дискорд, тикток, инстаграм. Давайте общаться, давайте, давайте предложения какие-то. Если вам все это нравится, будем вместе делиться эмоциями. Тош, всем огромное спасибо за просмотр. Всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и всем до скорых встреч и всем пока.